Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я занимаюсь профессиональной косметологией, живу в городе Москва. Ну, я была перед поездкой в Ярославль, я была на парочке или тройке занятий у Романа. Но то, что происходит в Ярославле, это, конечно, просто феноменальное явление. То есть это такие мощные глубокие практики, это такие... Внутренние состояния, непередаваемые, мне кажется, это надо просто каждому прочувствовать, испытать. То есть словами постараюсь объяснить, что такое состояние внутреннее. да Это фокусировка в себя, вовнутрь, в свою душу, в свое тело, в свои внутренние процессы, которые протекают. Да, вот. Тем более мы живем в мегаполисе, в больших городах, мы поглощены разными, то есть на нас давят различные там, стрессы, препятствия, да, у нас много проблем нерешенных и так далее. И эти практики, они помогли себя заново познать, я смело назову это свое новое рождение что рождение в каком плане то есть это какие-то новые я получила новые эмоции новые ощущения которые заставили меня найти ответы на мои внутренние вопросы которые я не могу в жизни вот вот так вот прийти и решить то есть я хожу думаю я хожу это вынашиваю да какие-то люди события все это перемешивается это очень трудно тяжело тем более мы женщины склонны склонны эмоционировать впечатляться накручивать и практики дыхания, они помогли расставить все по полочкам, они помогли себя ну, действительно заново обрести, увидеть себя со стороны, это очень важно, потому что действительно и сложно, и легко себя увидеть со стороны, да, то есть практики, именно основанный на глубоких дыханиях на глубоких остановках там ритмичных каких-то да плюс еще роман качественно просто гениальный диджей я сама музыкант в юности была я играю на пианино у меня есть слух правда нет голоса но я слышу эти биты они созвучны моему сердцу движению моей крови если хотите да моим внутренним процессом то есть ну гениальная просто обстановка я вот в легком шоке пребываю. и самое что интересное самое что интересное то есть я действительно ну мы все одиноки до в этой жизни то есть никто нам не может помочь кроме самих себя мы сами себя до душа мы одиноки душа одинока у нас то есть мы приходим сюда одни и уходим из этой жизни до в одиночестве и в этом вся и сложность, что не, не с кем посоветоваться. Со стороны невозможно на свои внутренние вопросы где-то получить ответы, пока ты сам это не поймешь. Вот я сейчас говорю, у меня даже идет резонанс от того, что я, ну, я наполнена, я действительно обрела какие-то новые знания, я смело об этом говорю. То есть они, мы приходим сюда с каким-то уже готовым потенциалом в жизни. да, То есть рождаемся, в нас уже что-то есть, но в жизни мы это не можем раскрыть, мы не можем реализоваться, мы не можем это где-то применить, да, мы носим это в себе всю жизнь. да, И многие, вот теперь я понимаю, я даже могу, как говорится, может быть, кому-то и посоветовать что-то, да, потому что действительно очень важно себя раскрыть, свою душу, свои свой потенциал свои намерения свои цели потому что у каждого у нас есть цель иначе мы бы ну, не жили да мы бы были мертвыми потому что когда покуда есть цель ты живой ты двигаешься но иногда тупики иногда вот я говорю что очень сложно ну, найти себя обрести да и все понравилось абсолютно всего много и все разное нет похожих практик нет похожих движений нет похожих даже вот этих дыханий потому что разные схемы у романа разные uh, подачи вот этих активных фаз фазы окна да когда ты застываешь и э, уходишь в себя углубляешься ну это просто вот супер как подобрать слова это здорово всем рекомендую это надо прочувствовать то есть словами это действительно не передать и я вижу, какие люди, допустим, до практики, да, и какие они выходят после, это новые люди, это новые, новые дети с новым багаж, багажом знаний, с новым потенциалом, с новыми инсайтами, внутренними какими-то ну, процессами. Это здорово, это гениально. Спасибо.